Салам алейкум! Гражданин номер 9 приветствует тебя! Новости, занимательные факты, мои влечения. Интересно? Гоу! 4 февраля министр финансов Бахтыгуль Джейнбаева сообщила, что за прошлый год бюджет нашей с вами страны недополучил около 6 миллиардов сомов. Это могли быть пенсии, пособия, строительство новых школ, больниц. Секретарь Совета Безопасности Дамир Сагумбаев заявил, что в 2018 году по фактам коррупции было возбуждено 288 уголовных дел. Общая сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составляет 6 миллиардов 927 миллионов сомов. Так, так вот где бабки! бабки? Например, только... Бывший мэр Албек Ибраимов в своем рабочем кабинете получал взятки на сумму 270 тысяч долларов. Общий ущерб, по словам секретаря Совета Безопасности, составил 27 миллионов сомов. Имущество Аскарбека Шадиева, депутата которого избрали по списку партии Бирбол, в размере 1 миллиард 800 тысяч 52 миллиона сомов было передано в доход государства. Так что если хорошо поискать среди чиновников, то нам вообще легко расплатиться с китайским кредитом. Вообще easy. Новость, которая покорила Международное информационное агентство. Депутат Танчебек Джолдашпаев, который был избран от партии «Унигу прогресс», заявил, что волки нам не родственники и предложил отстреливать их с помощью вертолета. Run. Более того, он не остановился и выдвинул новую идею – отстреливать с помощью танков. Что? Опять? Дорогие граждане, сейчас я покажу фотографию, пожалуйста. Я жду ваши комментарии. Откройте свою фантазию. Лучший комментарий я покажу в следующем выпуске. 4 февраля на совещании в мэрии о информации Гули Алмабетовой произошла небольшая драка и скандал. Начальник зеленхоза Ильнура Чулдошева выступила категорически против сноса 4000 деревьев и кустарников, подпадающих под реконструкцию 60 улиц во второй фазе китайского гранта. Как сказала Ильнура Чулдошева, я привяжу себя... Как рассказала Гуля Алмамбетова о начальнике зеленхоза, она такая, она может. 12 февраля в Кыргызстане запускается проект «Безопасный город». Превышение установленной скорости. Уважаемые граждане, 12 февраля начнет действовать проект ⁇ Безопасный город ⁇ За 2 часа 16 минут, короче, то Джус Сексен, машина уже штраф да? И Минсондон штраф уже Линди, да? Санайвергле, да? Короче, будет пипец. Вот что нам сообщает собственный корреспондент из компании Вега. Сейчас покажу я вам. Мы находимся в Кускеева-Пудовкина-Камская. Радар установлен. Сейчас в тестовом режиме работаем. Как-то так. Давайте, дигиты, не нарушайте. Хорошо. Это Oh, yes, I keep the bank. Гражданин номер 9 Нурлана Нарбаев Будьте осторожнее на дорогах Берегите себя и семейный бюджет До новых встреч Подписываемся на канал, ставим лайк Максимальный репост